то, что я на Олимпиаду ходил по булгарскому у меня 19 из 30 баллов. Бег на Олимпиаду по булгарски языку, коку? 19 из 30 баллов. А ему 19 вот 30 точки. И можно сказать, это учитель меня похвалил, сказал для меня это очень хорошо. И читовка такая зачем я этого много добрый? Потому что она вообще думала типа зачем ты туда идешь, у тебя вообще ну как бы можно сказать траханы липо... что-то, у тебя там у тебя у меня вам шанс у меня 19 баллов Риси. И 19 и точки от Риси. Браво, Алексей. Молодец, Леша. Браво. Пример для…